Всем привет! Сегодня в моем видео будет обзор моих растений, но в основном цветущих, которые стоят на улице. То есть мои комнатные растения, но летом они у меня вот стоят здесь. Посмотрите сразу. Обратите внимание на Бугенвили. У них вообще просто обильное цветение. Вот что значит турица и солнце. Это бугенвилия сорт лапра. Вот так вот она цветет. Листьев не видно практически. Одни цветы. Такой же кустик. мандарин ему конечно улица вообще пошла только на ход такие ветки свисают прям очень красиво смотрится декоративно дома конечно был он таким не вырос Посмотрите, еще ветерок просто супер просто супер такая очень красивая, и здесь посмотрите просто, сколько много и как густо листья. Ну думаю, он у меня и за плодоносит. Хорошо ему очень. Вырастила я его из черенка, совсем маленький череночек. Вот он у меня живет, наверное, года два-три, наверное, уже. То есть ему максимум три года. Привезла я его в Сабхазии. Это у меня ухо такая на входе встречает, такая симпатяга. Это у меня жасмин. Здесь у меня стоят катарантус, вот у меня в такой низком кашпу. Мне нравится этот цветок. Он, в принципе, может расти как и в квартире, и в доме, так и на улице прекрасно. Очень обильно цветущее растение. И рядом, конечно, как вы видите, у меня бугенвилии. Мои. Но это не все мои бугенвилии. Такое цветение, конечно, у них уже очень красивое. Видно, С напылением таким розовым будут пески. Ну мою примерию тоже Просто прет Ей так нравится Свежий воздух Она у меня просто красотка Думаю что она у меня Скоро и зацветет Листья такие сочные у нее Сочные, зеленые вообще никогда такими листья листьями не было. листья просто огромные и чистые ни единой точки нет от клеща наконец-то у меня есть видео как борьба с клещом я пользуюсь ошейником вида ошейником для собак или кошек который продается в зоомагазине Кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Это моя красавица уселия. Тоже ей нравится. Очень. Конечно, вот я ей недавно совсем делала пересадку. Такое вот большое кашпо на ножке. Вот ей понравилось, могу сказать. Она у меня цветет. Очень такое красивое растение. Такие вот коралловые у меня цветочки. Нижние ветки просто. Видите, они все-все-все-все все усыпанные коралловыми цветочками. Ну, это тоже бугибельная моя. Убилили все цветы практически. Вот она цвела и снова заложила бутоны. Бутонов очень цветные предцветники, прям много-много. Это мой адыню. Ну, Аденью у меня цвели очень хорошо, но сейчас вот они у меня немного отдыхают, видимо. Просто они у меня надумали пустить семена. Ждать, созреют да, <смех> семена. Вот такие стручки выпустили. Смотрите, семена. Вообще первый раз, первый раз вообще интересно, конечно. И я, кстати, заметила, что вот здесь вот сейчас я вам покажу. Так. Ага, вот, смотрите. А вот здесь вот тоже будут семена. Видите? Такие как красненькие, такие завязались, и они вот уже растут. То есть это будут такие же стручки. Они у меня ночуют, кстати, на улице. Но у нас стоит жара, просто жара. Ниже 30 градусов не опускается. Уже две недели как-то больше. Ну и ночью, соответственно, 25-22 градуса. Но это моя гордость. Это мой Цикас. посмотрите. Он у меня тоже на улице живет. Он вообще такой красавчик, вырос. Я ему вечером устраиваю душ. Каждый день. Такие жирные листья у него. Думаю, что он к еще выпустит потому что условия ему вообще очень подходят. И посмотрите, какая гацанья. Она у меня сидит в таких ящичках. Я ее не стала высаживать ну, вообще в грудь. Оставила ее в ящиках. Посмотрите, какая красота. Я ее вырастила сама из В общем, вот такой вид. Обилие красок, и это моя ладерия. Тоже хочу вам показать. Я ее вырастила тоже сама. Смотрите, такой красивый кустик мне очень нравится. Так мило, так мило смотрится. Она у меня стоит на столике. Мы здесь просто по утрам сидим, пьем кофе, когда нет солнышка. Ну, утром-то здесь есть солнышко, но можно здесь еще посидеть. А вечером после обеда здесь уже тень. Бывает, здесь ужинаем. И горшочек-то ей как подходит. В общем, вот такая лабелия у меня. Красотка просто. Герань на улице тоже вся в бутонах. Прям вся-вся-вся-вся. Просто у нее, знаете, вот завязываются семена тоже. Герани у некоторых. Поэтому я и не убираю пока. Вот, хочу просто собрать семена. Мне просто нравится этот сорт герань. Он такой, знаете, не невысокий. Вот он всегда в одной паре. Вот он такой, вы знаете, низенький кустик. И он... Весь, весь весь вот таких бутонах вот красивых. В общем, хочу попробовать с нее собрать семена. Ну и вот сегодня расвел мой красавец гибискус. Сейчас я попробую его повернуть. Смотрите, какой цветок. Вообще. Ну как красиво он цветет. Вот такой красивый. И он у меня, посмотрите, весь-весь-весь просто усыпано все в бутонах а у меня же здесь в одном горшке два сорта гибискуса то есть такой и такой ярко розовый видите он тоже вот здесь вот одновременно надо но я потом обязательно сниму видео про гибискус как я за ним ухаживаю и покажу вам еще большой свой гибискус он тоже кстати заложил бутон Моя понсетия, которую я недавно совсем обрезала. У меня было видео, как я ее обрезала. У меня такой очень большой куст был. Смотрите, у нее просто такие листья красивые. Прям, знаете, с таким перламутром. Очень ей нравится. И у нее, посмотрите, какое бурное. Рост пошел. Видите? Вот сколько просыпается почек после обрезки. Очень будет пушистый кустик. Очень будет красиво смотреться. Здесь у меня стоит Густик трахила спеллума, он постоянно цветет. И знаете, такой тонкий идет аромат, такой сладковатый. Очень приятно пахнет. Такие цветочки. Очень много цветочков. Такие цветочки. Очень ароматные. Ну, сейчас я зашла на веранду. И вот здесь орхидеи орхидеи меня тоже радует посмотрите у них такое цветение они цветут прям в унисон смотрите какое свисают они у меня стоят на барном стульчике таком и ветки свисают вниз очень красиво смотрится. Это мой Клеродендрум Томпсона. После обрезки, посмотрите, какой шикарный большой куст. Весь усыпанный цветами. Просто весь. Вы не представляете, какой он огромный. Просто на камеру здесь непонятно. Думаю, что... Видите, какие красивые у него цветочки. Очень красиво смотрится. Эффектно могу сказать. Он просто усыпанный весь цветами. в общем обрезка пошла только на пользу вот так отойду посмотрите сколько места он занимает ну, здесь вот у меня абутилон который недавно пересаживала ванильный тоже после пересадки чувствует себя хорошо цветет ничего ему в горшочке ему, в общем, больше понравилось в этом. Сейчас он вообще большой-большой вырастет. Это моя драцена. Вот такая вот. Ей, кстати, вообще много-много лет, и она какая-то такая вот у меня изящная. Все такая тоненькая. Но очень раскидистая. А вот за ней стоит драцена у меня душистая. Вот такая вот она у меня пушистая. Сейчас другому немножко... Угу. Смотрите, какая. Она просто пушистая. И знаете, у нее появились, смотрите, сколько там лезет. Деток лезет, посмотрите, сколько. То есть она у меня вообще такая пушистая будет. Но она у меня ни разу не цвела конечно хочется мне чтобы она и зацвела такие листья у нее красивые а это моя Замия вот видите она я тогда показывала сколько она листиков выпустила вот такие красивые листья И снова у меня зацвел гипиаструм. Вот такой вот яркие такие цветы. Красиво смотрится. Такие огромные. Ну, здесь у меня монстеры, шифлера у меня. Монстеры я занесла, потому что там солнце, и заметила, что немножко ожоги появились на некоторых листьях. Им здесь хорошо. Утром на них падает солнышко, и все. И так вот здесь вот окно в пол, и им этого достаточно. Диплодения постоянно цветет. вся-вся-вся она у меня такая цветунья хорошая это у меня в ванной на окне вот такое вот окно красивое все в цветах пугенвилле конечно Но вообще просто прелесть посмотрите глоксиния я ее вырастила сама из листика посмотрите на нее сколько бутонов здесь у меня в горшочке два сорта глоксиния и вот тоже посмотрите вот это тоже видите другой сорт тоже набирает прям скоро скоро распустится я прям жду, не дождусь. Ну, это я зашла в дом. Здесь у меня такие большие меры стоят. Спатифилум постоянно, постоянно цветет. Фикусы тоже себя чувствует прекрасно. И там вот, как вы видите, красандра. Это моя гордыня. Разрослась очень. Куст такой огромный, смотрите. Листочки хорошие все. Там у меня азалия, вот моя красотка с яркими цветами. Цветет с весны вот так обильно. Представляете, такой куст огромный. И вот она вся вот такими шарами оранжевыми усыпана. Ну так, конечно, эффектно смотрится вообще. И здесь вот у меня стоит спатифилу. Ой, извините, Стефанутис перепутал. И на нем вот такие тоже грозди цветов. Аромат вообще стоит на весь дом. Особенно вечером это чувствуется. Он у меня очень большой. И у него везде-везде цветы по всему этому кусту. И больше, конечно, туда они повернуты, бутоны, как ну получается. Тоже красивое растение очень. Но оно у меня, конечно, нереально больших размеров. Кто еще не знает, вот он у меня сидит в 50-литровом кашпор. Занимает вообще целый угол. Вот такой вот он большой. Вырос у меня. Здесь у меня вот еще антуриумы стоят. Белый в объектив вот никак не влазит. Много цветочков. Просто изнутри там цветочки новые появляются. Он цветет постоянно. Видите, цветочек раскручивается. Там внутри лезет. Здесь цветочек. И красный тоже. Тоже много цветов у него. Сейчас покажу вам. Сейчас против окна получается. Ну вот там, там цветочки. Здесь там вот цветочек еще. В общем, цветут. И вот этот мой фикус новый, который я реанимировала, он живой. Листья не сыпятся. Но я и не вижу, что просли, конечно. Но может еще время мало прошло. Но я вижу, что дерево само повеселело. Но сейчас, конечно, против солнечного света снимаю и нет не совсем видно такое дерево но это вот мой фикус которому уже много лет посмотрите какие листья красивые очень красивые листья очень декоративно смотрится и здесь у меня на полке стоят бугинвили. тоже там цветут, лиловая регатная у меня отцвела. вот буквально сегодня последние цветочки убрала у нее, цветные прицветники, но у нее очень красивая листва, она просто украшает своей листвой. И хочу показать папоротник, посмотрите какой папоротник. У него такие листья наросли красивые, очень, ему прям вообще хорошо, такие листья, смотрите, вообще прям зеленые-зеленые, очень декоративно смотрится. Хочу вам еще снять букинвили и попрощаться с вами. Увидимся в следующем видео.